Должностная инструкция флористов. Для чего она нужна? В первую очередь, я хочу заострить свое внимание на том, что необходимо выстраивать взаимоотношения между компанией и сотрудниками в рамках закона, да, в рамках действующего законодательства ТК РФ. Должностная инструкция необходима для того, чтобы указать, какие должны быть знания, и какие должны быть навыки, и какую несет ответственность сотрудник при взаимодействии и выполнении своих обязанностей, связанных с работой. Должностная инструкция – это необходимый документ для заключения трудового договора да, между сторонами. И каждый сотрудник при подписании договора подписывает Соответственно, должностную инструкцию, ознакомливается с ней, да, с ее понятиями и подписывает то, что он ознакомился с данным документом, где указываются, значит, указываются следующие пункты. Это значит, ответственность сторон, это знания, да, то есть, какими должен владеть знаниями на определенную должность сотрудник, это его обязанности, то есть, что он выполняет, Конкретно в момент своей работы. Но должностная инструкция это такой как бы формальный документ, да, который указан нашим законодательством, который необходим быть. Но в рамках своей работы мы пришли к тому, что из должностной инструкции у нас стали вытекать чек-листы. То есть, можно использовать чек-лист, можно использовать регламент. Да, то есть, это такое же понятие как бы знания. Плюс умения, которые необходимо вы, выполнять, потому что при а, в, обучении и при дальнейшей адаптации наших флористов, они все идут по чек-листу, потому что это намного удобнее. Да? То есть должностная инструкция это такая, как, грубо говоря, библиотека, да? большой массив знаний. А чек-листы ⁇ это такая укороченная версия на определенных этапах, по которым гораздо удобнее идти. Да? То есть такая более удобная навигация для флориста и для того, чтобы он намного быстрее рос в вашей компании. Сейчас я расскажу вам конкретно наш опыт, как мы пришли вообще к трудовым взаимоотношениям между флористами и компанией и какой пакет документов у нас стояла задача создать. В 2014 году... Наша компания, да, то есть руководители, приняли решение, что мы начинаем выстраивать такие законы, да, То есть выходить в законное поле и заключать со всеми договора, и выстраивать такие взаимовыгодные условия, да, то есть взаимовыгодные отношения, где это все должно быть зафиксировано, да, все должно быть правильно организовано. То есть процесс приема на работу, процесс увольнения, процесс значит, отпуска, процесс материальной ответственности, да, Флориса, потому что есть определенные процессуальные нормы, то есть, которые необходимо соблюдать для того, чтобы действовать в рамках вот. И в итоге мы пришли к тому, что мы создали вот такой вот документ, то есть это корпоративная культура нашей компании, в которой мы значит, разместили главные принципы нашего коллектива, да, дальше это значит правила внутреннего распорядка. Правила внутреннего распорядка это тоже документ, который создается к трудовому договору. Дальше, значит, приложение по мат ответственности, дальше чек-лист и функционал компетенции флориста, да, то есть как он действует, его рабочий день, как необходимо отрабатывать те или иные ситуации рабочие. Дальше это скрипт, скрипт работы с клиентами, карьерный рост, должностная инструкция и дальше у нас пошла техподдержка и дополнительные материалы самое важное, на чем я хочу заострить внимание это на правила внутреннего распорядка на должностной инструкции дальше это мат ответственность как проводить инвентаризацию договор мат ответственности потом выдача униформы отпускные и пакет документов при приеме и при увольнении так как мы подавали сразу да, у нас было две должности первая должность это флорист и вторая должность – это помощник флориста. Для двух данных должностей мы потратили три месяца работы с юристом, в течение которых мы создавали с нуля должностные инструкции, да, то есть прописывали их, ответственности, обязанности, правила внутреннего распорядка, значит, трудовой договор, договор это это самое, соглашение о материальной ответственности потом бланк инвентаризации как он должен проходить процесс инвентаризации как он должен проходить этапы правильного трудоустройства значит этапы правильного увольнения да потому что важно оформить правильно определенный пакет документов для того чтобы потом эти документы имели свою юридическую силу если вам необходима помощь до да, в настройке выстраивании взаимовыгодных, здоровых отношений и установки правил игры вашей компании, да, или взаимодействие с вашими флористами, взаимодействие с помощниками, с кассирами, то есть выстраивание вот этой вот юридической да, составляющей, трудовой договор, правила в и распорядка, должностная инструкция, прием, увольнение, да, документы по инвентаризации, далее, каким, какие должны быть временные отрезки, да чтобы правильно это все дело проводить оформлять то я предлагаю вам записаться ко мне на наставничество ссылку я приложу в описании к данному видео за которое мы поработаем с вами индивидуально над тем чтобы вы получили уже инструмент которые вы сможете применять сразу же, да, то есть через месяц после наставничества у вас уже будет готов вот такой вот документ, в котором будут написаны все составляющие, да, записанные, как говорится, на бумаге и подписанные флористом, за который, чтобы он понимал конкретно, что от него хочет владелец, руководитель или компания, да, каким образом должны быть выстроены вот эти вот взаимовыгодные трудовые отношения. Благодарю вас, друзья, за внимание. Я всегда рад вам помочь. Применяйте мои знания и услуги для того, чтобы выстраивать взаимовыгодные отношения между руководителями и сотрудниками.